Привет, ребят! Вы просто класс! С вами я, Кшлисов. Побуду сейчас. И сегодня у нас отгадывание чисел. Для начала вы должны записать год, который идет сейчас. Потом год вашего рождения. И у вас получится ваш возраст. Шучу. Ладно, давайте по-хорошему. Сначала задумайте число. Задумали? Умножьте на 2, прибавьте 8, разделите на 2. Вычьте задуманное число. Все сделали? У вас получилось 4. Если я угадал, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи! С вами был Кшлисом. Пока-пока!